Приветствую на канале Шарабара. А идею для данного ролика предложил некогда мой подписчик в погоне за золотом. Предлагаю такую тему для ролика. История часов, солнечных, песочных, механических и так далее. Со времени их изобретения, их развития и часы в наше время. Наконец-то, слава Кришне, руки дошли. Погони за золотом, огромное тебе спасибо за то, что ты регулярно подкидываешь множество интересных тем, до которых я когда-нибудь еще доберусь. Постараюсь. А пока история часов. Начинаем. История часов неразрывно связана с развитием человечества, на протяжении которого люди в первую очередь пытались понять и измерить все вокруг себя. Причем даже такое неосязаемое явление, как время. Первыми в истории своеобразными ориентирами для отчета суток стали небесные светила, подсказывала об изменениях в природе смена времен года. История развития часов – это непрерывное совершенствование точности измерения времени. Достоверно известно, что в Древнем Египте измеряли время в сутках, разделяя его на два периода по 12 часов. Есть также сведения, что современная 60 речная модель измерения пришла из Шумерского царства примерно в 2000 году до нашей эры. Солнечные часы. Одними из первых, кто пытался формализировать разделение своего дня на промежутки времени, напоминающие часы, были древние египтяне. В 3500 году до нашей эры в Египте появилось первое подобие часов – обелиски. Это были стройные, сужающиеся кверху четырехсторонние сооружения, падающий тень от которых позволяла египтянам разделить день на две части, четко указывая на полдень. Такие обелиски принято считать первыми солнечными часами. Они также показывали самый длинный и короткий день в году, а несколько позже вокруг обелисков появилась маркировка которая дала возможность отмечать не только время до и после полудня, но и другие промежутки дня. Дальнейшее развитие конструкции первых солнечных часов привело к изобретению более портативного варианта. Такие первые часы появились примерно половиной тысячи лет назад. Это устройство разделяло солнечный день на 10 частей, плюс 2 так называемых сумеречных отрезков времени, в утренние и вечерние часы. Особенностью таких часов было то, что их необходимо было переставлять в полдень с направления на восток в противоположное западное. Первые солнечные часы претерпевали дальнейшие изменения и усовершенствования, становясь все более сложными конструкциями, вплоть до применения в часах полусферического циферблата. Так, знаменитый римский архитектор Марк Ветровий Палеон, живший в первом веке до нашей эры, описывал историю появления и конструкцию 13 различных видов первых солнечных часов, используемых в Греции, Малой Азии и Италии. История солнечных часов продолжалась до позднего средневековья, когда получили распространение оконные часы. А в Китае стали появляться первые солнечные часы, снабженные компасом, для правильной их установки относительно сторон света. Сегодня история появления часов, использующих движение солнца, навсегда увековечена в одном из сохранившихся до наших дней египетском обелиске. Настоящем свидетеле истории часов. Он имеет высоту 34 метра и располагается в Риме на одной из его площадей. Огневые часы. Из-за того, что в пасмурные дни солнечные часы переставали действовать, появились первые огненные часы. Первоначально это была простая свеча, и поэтому время начали измерять количеством сгоревших свечей. Конечно, разные свечи сгорали за разный промежуток времени, поэтому достоверность таких часов была под большим вопросом. Огненными часами пользовались около 3000 лет тому назад, в Китае, во времена первого императора этой страны по имени Фо Хи, распространены были в Японии и Персии. Клепсидры – первые часы, не зависящие от положения небесных тел, от греческих слов «клепто» – «скрывать» и «хидр» – «вода». Такие водяные часы основывались на процессе постепенного вытекания воды из узкого отверстия и по ее уровню определялось истекшее время. Первые часы появились ориентировочно в 1500 году до нашей эры, что подтверждается одним из образцов водяных часов, найденных в гробнице Аминхотепа I. Позже, Примерно в 325 году до нашей эры, подобные приспособления стали использоваться греками. Первыми водяными часами были керамические сосуды с небольшим отверстием вблизи дна, из которых вода могла капать с неизменной скоростью, медленно наполняя другой сосуд, отмеченный маркировкой. При постепенном достижении водой разных уровней и отмечали промежутки времени. Водяные часы имели несомненное преимущество перед их солнечными собратьями, так как они могли применяться и в ночное время, и такие часы не зависели от климатических условий. Песочные часы По тому же принципу, что и водяные, работают и хорошо нам известные часы песочные Когда и именно они появились, доподлинно неизвестно Ясно только, что не раньше, чем люди научились изготавливать стекло Необходимый элемент для их производства Существует предположение, что история песочных часов началась еще в Сенате Древнего Рима, где они использовались во время выступлений, отмечая одинаковые отрезки времени для всех выступающих. Лиуд Прант – это монах, живший в восьмом веке во французском Шартре. Так вот, он считается первым изобретателем песочных часов. Хотя, как можно увидеть, в этом случае не учтены более ранние свидетельства истории их возникновения. Широкого распространения в Европе подобные часы достигли лишь к 15 столетию, о чем свидетельствуют письменные упоминания о песочных часах, найденные в журналах судов того времени. Первые упоминания говорят и о большой популярности их использования на кораблях, поскольку движение судна никак не могло повлиять на их работу. Использование в часах гранулированных материалов, таких как песок, значительно увеличило их точность и надежность по сравнению с клипсидрами, чему помимо прочего способствовала невосприимчивость песочных часов к воздействию температурных изменений в них не образовывался конденсат как это происходило в водяных часах но история песочных не ограничилась только средневековьем по мере повышения спроса на отслеживание времени недорогие в производстве и поэтому очень доступные песочные часы продолжали использоваться в различных сферах и дожили до сегодняшних дней Правда, сегодня песочные часы изготавливаются больше в декоративных целях, чем для измерения времени. Вопрос, почему так? Загадка от Жака Фреско. Подумайте и напишите комментарий. И параллельно с этим слушайте дальше. Механические часы. История создания первых механических часов начинается в 725 году нашей эры в Китае. Хотя еще ранее, предположительно во втором веке до нашей эры, в Древней Греции был создан механизм, позволяющий отслеживать с большой точностью положение небесных тел. Этот механизм состоял из 30 шестеренок, помещенных в корпус из дерева, на лицевой и тыльной сторонах которого имелись циферблаты со стрелками. Этот древнейший механический календарь можно определить как прототип первых механических часов, которые были придуманы в 2014. Веке. Механизм таких часов был сложным, устройство тяжеловесным и громоздким, поэтому массового производства подобных часов не было. Это были башенные часы, и они были общедоступными. К ведущему валу механизма крепилась гиря, а регулятором хода часов выступал шпиндель с грузами. Точность их, в общем-то, оставляла желать лучшего. И в целом погрешность могла составлять до 60 минут за сутки. Ни вид, ни точность таких первых в истории часов, вооруженных механикой, никого не устраивала. И поиски идеального варианта продолжались. Важным этапом в истории развития первых часов стало внедрение в механизм маятника. Законы его колебания давным-давно были открыты Галилеем. Осталось лишь применить теорию в производстве часов. Первая конструкция с маятником была создана в 17 веке. Благодаря этому открытию удалось соорудить первые карманные и наручные часы. Придуманная в то далекое время голландским мастером Петером Геннелейном, схема работы часов применяется и сегодня. Именно в 17 веке история часов развивается чрезвычайно бурными темпами, и вслед за первыми новинками начинают изобретаться самые разнообразные варианты. Это были уже не примитивные первые механизмы, громоздкие и неудобные в использовании. Часы становятся не просто хронометром, но и модным аксессуаром, и признаком немалого состояния. Карманные часы превращаются в предмет роскоши. История развития первых часов начинает идти и в другом направлении. Кроме механизма, большое внимание уделяется украшениям, инкрустации. Впервые появляется стекло, покрывающее циферблант. Одним словом, лепота. Дорого-богато. Электрические часы. С открытием электричества берет свое начало история электрических часов, изобретенных в середине 19 века. Создание и дальнейшее развитие их положило конец неудобству по синхронизации времени в разных частях света. В 1847 году миру были представлены электрические часы, разработанные англичанином Бэйном в основу которых был положен следующий принцип. Раскачивающийся посредством электромагнита маятник периодически замыкал контакт, а электромагнитный счетчик, который соединен был с системой шестерен, со стрелками часов считывал и суммировал количество колебаний. Атомные часы. В 1955 году, уже 20 века, история развития часов совершила крутой поворот. Британец Луи Эссен заявил о создании первых атомных часов на Цезии-133. Они обладали небывалой точностью. Погрешность составляла одну секунду на миллион лет. Хотя где-то вроде бы на 10 миллионов говорят. Как бы там ни было, человечество все равно к тому моменту не будет, поэтому, хей, пофиг. Оптимизм. Устройства стали считать цельсиевым эталоном частоты. Всемирным стандартом времени стал эталон атомных часов. Электронные часы. Начало 70-х годов 20 -го века является точкой отсчета истории создания и развития электронных часов, осуществляющих показ времени не стрелками, а при помощи светодиодов, которые, хотя и были изобретены в середине 20-х годов, практическое применение нашли лишь через десятилетия. И парочку интересных фактов. Первая в истории реклама, которая была выпущена в коммерческих целях, рекламировала как раз таки часы. Кстати, загадка от Жека Фреско номер два. Почему часы идут слева направо? Я дам ответ. Так уж сложилось исторически, что именно такой ход у солнечных часов. А так как они были одними из первых, то эта идея была скопирована и в дальнейших э, моделях. Первые наручные часы изначально вошли в моду только у женщин. Они считаются сугубо женским аксессуаром, тогда как мужчинам полагалось пользоваться карманными часами. Когда же началась Первая мировая, то и мужчины оценили удобство наручных часов, которые не требовали никаких лишних движений. Самыми модными часами за всю историю были карманные часы на цепочке, которые носили в кармане жилета. На протяжении двух столетий этот аксессуар украшал наряды первых господ. Что ж, такое вот получилось видео. В погоне за золотом. Огромное тебе спасибо еще раз за данную тему. На сим позвольте откланяться, ставь, мепиши, подписывайся, делись. Все как обычно, все как всегда. А я улетучился.